ставим на запись Итак, запись пошла добрый вечер друзья сегодня 30 сентября меня зовут юлия мирная я являюсь руководителем проекта 1090 и сегодня мы будем с вами говорить о маркетинге 1090 как уже ранее мы поговорили данный маркетинг дает 175 тысяч процентов и сегодня я наглядно покажу каждому из вас, каким образом можно заработать данные проценты. Итак, все те, кто не готов зарабатывать большие деньги, можете уходить из вебинарной комнаты. Все те, кого кто не самозамотивирован, все те, кто не готов прикладывать какие-то усилия, кто не готов менять свою жизнь и выходить на, на новый уровень, финансовой свободы тоже можете выходить из комнаты данный маркетинг предназначен только для тех кто не согласен с тем что он имеет сегодня и он хочет большего данный маркетинг предназначен для тех кто готов действовать только сегодня и зарабатывать uh, те деньги которые ну я не знаю как знаете как uh, кто-то пишет там, в своих там, книг, блокнотах желаний, да, там мечтает, кто-то даже не мечтает о таких деньгах. Но данный маркетинг позволит вам зарабатывать несколько тысяч долларов каждый день. Вот. И сегодня я вам буду рассказывать этот маркетинг. Так вот, все вопросы, которые сегодня вы будете задавать, они должны быть связаны только с маркетингом. Я вас прошу, пожалуйста, не нужно мне задавать вопросы касаемо других проектов. И, ну или какие-то отвлеченные темы, только касаемо маркетинга, давайте вспомним а, то, с чего мы начинали, если здесь есть новички, это отлично, если есть здесь новички, берите ручку, блокнот и записывайте за мной, это очень важно, если у вас в процессе презентации будут возникать какие-либо вопросы, записывайте его себе, эти вопросы к себе в блокнот и потом обязательно задавайте. Но, опять-таки, я повторюсь, ваши вопросы должны быть связаны только с маркетингом проекта 10.90. Итак, сегодня я вам расскажу, почему проект 10.90 дает такой баснословный процент. Сегодня я вам расскажу, почему проект 10.90 нельзя назвать финансовой пирамидой. Сегодня я вам по объясню, почему а, можно и нужно доверять нашей компании века. Итак, давайте приступим. Мы максимально постараемся сегодня продуктивно поработать без воды, без, так скажем, философии и будем четко работать с цифрами. Я подготовилась, у меня есть целый блокнот, у меня есть маркер, у меня есть флипчарт. Я буду писать. И сейчас я попрошу открыть чат для того, чтобы написали, насколько хорошо видно. То, что я пишу и так наш маркетинг 1090 состоит из четырех модулей смотрите вот здесь вот я напишу 1090 видно я написала мелко видно вот здесь вот я пишу модуль первый видно пожалуйста ответьте видно вот мне нужно понять насколько видно мою доску отлично если слева и справа видно значит везде видно все замечательно итак начинаем первый модуль и это тот модуль основной модуль с которого начинает абсолютно каждый то есть нельзя зайти где-то там на большую сумму нельзя зайти со своей стратегией. чат можно закрыть вот мы начинаем все с первого модуля. И первый модуль, стоимость его 30 долларов. Итак, когда мы покупаем первый модуль, то есть оплачиваем 30 долларов, мы занимаем место. То есть мы являемся такой вот частью целого, целой вселенной, так скажем. Да? И у нас открывается под нами 5 мест. 5 мест. Раз, два, три, четыре, пять. Вы заплатили 30 долларов. Каждое место стоит 30 долларов. То есть, когда вы приглашаете партнера, он всегда платит 30 долларов. Нельзя заплатить 300 долларов или там 315 долларов. Все платят 30 долларов. И у, под каждым партнером также открывается 5 мест. Под каждым. И вот смотрите, почему наш проект называется 1090. Вот это называется первая линия. Первая линия. И она дает с первой линии 10%. А вторая линия, вот эти вот каждые 5 человек под каждым из пяти дает вторая линия, да, дает 90%. Собственно, отсюда и идет название 90, 10.90. Смотрите, от 30 долларов 10% это 3 доллара. Так? 3 умножаем на 5, получается у нас 15. Правильно? Вторая линия нам дает 90%. И во второй линии у нас сколько получается? 25 человек. Да? То есть 5 по 5, получается 25 человек. И 90% от 30 долларов, это у нас получается 27 долларов. Смотрите, умножаем, 20, а, так, умножаем 25 человек, умножаем на 27 долларов и вычитаем 27 долларов. Почему мы вычитаем 27 долларов? Я сейчас объясню. Последний, вот здесь вот пятый человек у последнего пятого это а, этот человек он не приносит нам прибыль он нам дает возможность открыть модуль заново то есть представляете у вас появилось а, 30 человек в команде чтобы на этом наш заработок не остановился у нас есть такое понятие как авто реинвест то есть 27 долларов уходит на открытие нового модуля вот и в итоге мы получаем 648 долларов. В общей сложности мы получаем 663 доллара. Посмотрите, мы вложили 30 долларов, заработали 663 доллара. Но я хочу а, здесь остановиться и объяснить. Смотрите, здесь у нас не стоит задача подключить 30 человек. Она такая не стоит. Наша задача стоит подключить 5 человек. 5 человек по 30 долларов. Что сегодня 30 долларов? Один раз ходить в магазин за продуктами. Правильно? Правильно. Вот. А, то есть а, в нашем случае бизнес, большой бизнес, который может принести 175 тысяч процентов, это а, мы начинаем свой бизнес с вложений в 30 долларов. Итак, а, мы подключаем 5 человек. И эти 5 человек, каждый ставит себе задачу подключить по 5 человек. Я думаю, каждый из вас, вот если здесь сегодня есть новички, ну, даже старички, смогут в своем окружении найти пять человек, которым нужны деньги здесь сейчас. Скоро, вот В России скоро зима, скоро холодно, у многих есть дети, у многих есть обязанности перед семьей. И вот, например, детям нужны там... Зимняя одежда, нужны какие-то, а, там школа началась. То есть многим нужны сегодня деньги. И это тот проект, который даст возможность заработать деньги здесь сейчас. И этот проект начинается с 30 долларов. Найти а, 5 партнеров, у которых есть 30 долларов, это не проблема. Итак, вы нашли 5 партнеров, у них задача найти по 5 партнеров. Если у вас появился шестой партнер, вы такой сил, сильный самозамотивированный у вас появился шестой партнер, то он а, встанет в свободное место. Допустим, ваш первый партнер сам подключил пятерых, а, а вот этот партнер никого не подключил, тогда ваш шестой партнер встанет под него. Если у вас появился седьмой партнер, то он встанет под следующего. Он не будет заполнять, то есть вы не будете заполнять полностью пять человек у этого, да? то есть он встанет под следующего. И так далее. То есть восьмой партнер. Вот сюда встанет. Девятый партнер. Если появился десятый. И есть здесь свободное место. То мы заполняем вот здесь. вот. Вы точно так же получаете 90%. То есть если вы подключили. Первых пятерых. вы вот здесь получаете по 10%. То попадая во вторую линию ваши партнеры. Или партнеры ваших партнеров. Вы получаете 90%. То есть мы заполняем полностью. Вторую линию. Вот, и когда мы заполняем полностью в 30 человек, то происходит автореинвест, и ваш, у вас открывается абсолютно пустой модуль. Что происходит, когда открывается абсолютно пустой модуль? Вот он у вас, вот у вас открылся абсолютно пустой модуль. Вы можете продолжить дальше, приглашать своих партнеров новичков, тех, кто хочет заработать большие деньги. Вы также подключаете сюда. Если у одного из вашего партнера в вашем модуле предыдущем также полностью все заполняется, то он при автореинвести возвращается к вам. И смотрите, какая история. Если в предыдущем модуле, ваш партнер, который был зарегистрирован по вашей реферальной ссылке, попадал в первую, во вторую линию, и у него закрылся полностью модуль. При авторе если у вас здесь есть свободные места, он возвращается к вам, вот сюда, в первую линию. Вы получаете также 10%. То есть вы должны понимать, что данный вид заработка, он бесконечен. Как только у вас появляется последний партнер в вашем модуле, вы э, уходите на автореинвест и начинаете зарабатывать заново. То есть такой некий круговорот <свят> партнеров и денег. То есть э, первая линия нам дает 10%, вторая дает 90%. Вот. Э, как работают переливы? Смотрите, э, сейчас вам расскажу про переливы в первом модуле. Как они могут работать? Ой. Вот это ваш наставник, и он подключил вас. Вот это вы. Это ваш наставник, это вы. Он вас подключил. Дальше наставник продолжает подключать. Подключил пять человек, и у вашего наставника появляется шестой человек. И он встает под вас. Вы получаете с него 10%, а ваш наставник с него получает 90%. Поняли, да? То есть в первом модуле переливы идут сверху и только в первую линию. Это называется перелив. Если этот человек, которого подключил ваш наставник, подключает новых партнеров, И эти партнеры к вам встают во вторую линию. И вы с них получаете 90%. Потому что для вас это будет вторая линия. То есть это первая линия, это вторая. И вы получаете 90%. Ваш наставник с этой линии ничего не получает. Почему? Потому что это уже будет для вашего наставника третья линия. Обязательно сейчас прям вот рисуйте себе в блокнотах вот эту схему, вот эту вот матрицу, чтобы вы понимали, как это все работает. Вот таким образом у нас работают переливы в проекте 10.90. Итак, что происходит на следующих модулях? На следующих модулях происходит сказка. Финансовая сказка. Итак, если у нас первый модуль стоит 30 долларов, то второй модуль у нас стоит 300 долларов. И принцип тот же самый, за исключением того, что а, здесь все становится легче и проще. Если в первом модуле у нас была задача подключить в первую линию 5 человек, то во втором модуле у нас стоит задача подключить 4 человека. Соответственно, вторая линия у нас – это 16 человек. И последний, 16 человек, уходит на авторинвест, как только вы закрываете полностью модуль. Я сейчас не буду расписывать, то есть тут точно так же 10% и 90%. Да? Первая линия 10% дает, и вторая линия дает 90%. И доход со второго модуля – 4170 долларов. Но, как приобрести второй модуль? Второй модуль можно приобрести при условии, что у вас в первом модуле закрыта первая линия. Вот эти 5 человек, если у вас в первом модуле полностью стоят, неважно, вы пригласили или это перелив от вашего наставника не имеет значения, у вас открывается возможность приобрести второй модуль. И вы должны понимать, что а, если первый модуль нам дает 663 доллара, то второй модуль дает нам 4170 долларов при вложении 300 долларов. Смотрите, 300 долларов можно вложить либо свои, как только мы закрыли первую линию да, в первом модуле, либо заработать в первом модуле и из них из этой суммы инвестировать на покупку следующего модуля то есть проще говоря можно считать так что весь бизнес можно построить с 30 долларов весь бизнес можно построить с 30 долларов вот но те кто хочет быстро и много заработать конечно же они не ждут когда они заработают в первом модуле они вкладывают свои почему важно как можно быстрее приобрести следующий модуль. Я сейчас вам объясню. Смотрите, если вы приобрели, вы приобрели второй, то есть вы, допустим, вы не приобрели второй модуль. Вот вы, вот ваши партнеры, пять человек. Вот это вы, вот это ваши партнеры, пять человек. Вы не приобрели второй модуль, а вот этот человек решил приобрести, у него тоже появилось пять человек здесь, а это ваш личный партнер, это ваш личный партнер, а вы не приобрели. Тогда ваш личный партнер уйдет к вашему наставнику, то есть к тому человеку по спонсорской ветке вверх, к тому, к первому после вас, который приобрел. Смотрите, какая может быть ситуация. Почему я говорю о том, что не нужно тянуть с приобретением следующих модулей? Допустим, это происходит вот таким образом. Да? Вот, вот это вы, вот ваш партнер, ваш партнер тут, ваш партнер, ну, в общем, неважно, ваши партнеры, да, вот этот человек вы приобрели. Второй модуль. Вот это ваш партнер, он не приобрел. Вот, вот этот его партнер тоже не приобрел второй модуль. А вот этот партнер посидел, посчитал, раскинул на и решил, что надо приобретать. Нужно купить следующий модуль для того, чтобы заработать больше средств. И он покупает. И вот вы стоите здесь, во втором модуле у вас есть 4 места. И вот этот партнер, который посидел, посчитал и подумал, что нужно приобретать, он встанет к вам вот сюда. А вот этот партнер через неделю, например, решил купить следующий модуль, да? Или вот этот, неважно, вот этот, допустим, купил через неделю. И он встанет вот сюда. То есть вот они, вот этот человек, вот этот человек потерял своего партнера. То есть его партнер встал к вам. Это называется упущенная прибыль. Вот чтобы не было упущенной прибыли, необходимо а, как можно раньше приобрести все модули. У нас их 4. Вот. То есть вот это, я вам рассказала про первый модуль, про второй модуль. А, сейчас буду рассказывать про третий модуль. То есть смотрите, если в первом модуле у нас есть переливы сверху, да, от наставника сверху у нас, к нам могут стать люди в первую линию, то во втором модуле у нас есть также переливы от наставника сверху, но и снизу вот как вот этот человек вот встал к нам вот сюда это называется перелив снизу понятно да то есть это называется перелив снизу. как сверху есть переливы во втором модуле так и снизу есть переливы во втором модуле. В третьем и четвертых модулях то же самое. В чем разница между модулями Первый, второй, третий, четвертый То есть первый модуль Он стоит 30 долларов да? То есть первый модуль Он стоит 30 долларов Нужно подключить в первую линию 5 человек 5 человек и заработок 663 доллара. Второй модуль. Он стоит 300 долларов. И в первую линию нужно подключить 4 человека. И заработок получается 4170 долларов. Третий модуль. Он стоит 3000 долларов. В первую линию нужно подключить уже три человека. И заработок уже здесь две тысячи пятьсот долларов. И четвертый модуль. Стоимость его 15 тысяч долларов. В первую линию нужно подключить два человека. И доход составляет 43 тысячи 500 долларов все начинается с 30 долларов все начинается с 30 долларов то есть как только мы покупаем себе первый модуль мы начинаем приглашать как только у нас закрывается первая линия у нас открывается возможность приобрести следующий модуль то же самое со всеми остальными то есть как только у нас закрылась первая линия второго модуля у нас открывается возможность открыть третий модуль вот для открытия если нет финансовой возможности для того чтобы как можно раньше приобрести себе следующий модуль мы можем заработать смотрите мы зарабатываем на первом модуле Берем часть средств отсюда, инвестируем во второй, зарабатываем вот такую сумму. То есть мы берем из 663 доллара, берем отсюда 300 долларов. И в итоге зарабатываем 4170 долларов. Чтобы открыть третий модуль, мы из этой суммы берем 3000 и зарабатываем 22500 долларов. Чтобы заработать тысячи то есть мы из них вычитаем 15 и... Зарабатываем такую сумму. А теперь давайте посчитаем, что же у нас получается чистыми, если вычесть вот эту, вот эти суммы. Вы можете сами дома посидеть, посчитать. То есть в итоге у нас чистыми получается 52 тысячи 533 доллара. чистыми вот такая вот друзья математика все предельно просто все предельно доступно в чем плюсы данного маркетинга данного маркетинга плюсы в том что как только вы подключили своего партнера вам сразу же на баланс приходит сумма и данная сумма она доступна к выводу сразу же, то есть 24 на 7 у вас доступен вывод ни разу у нас еще не закрывались выводы такого вот никогда не было то есть 24 на 7 вы можете вывести, то есть у вас есть баланс а, в кабинете, где а, ваши 10 и 90 процентов сразу же поступают к вам на счет и вы можете эти средства вывести к себе на биржу там другие проекты и так далее то есть как вы хотите вот это одна часть маркетинга. Вторая часть маркетинга заключается в том, что у нас есть стейкинг. Ладно, не буду это убирать. Стейкинг. Наш стейкинг работает так, 50% годовых. То есть на каждый модуль есть свои лимиты, свои пределы. Сколько можно положить монет, токенов в данном случае, да, райда, на баланс и получать 50% годовых. У нас есть также возможность и положить э, монету век. То есть многие из нас, э, из вас, партнеры компании, имеют монету век. Где ее хранить? Если ее хранить на бирже, то она просто там лежит. Да? То есть если вы просто держите монету век в профит-боте, то она у вас просто лежит. Зачем просто лежать, когда можно воспользоваться уникальнейшей возможностью, как стейкинг, куда можно положить свои монеты для хранения, да, вы и так, и так их храните, и получать 50% годовых. То есть стейкинг – это такой кошелек, который генерит новые средства. Вот. А с лимитами каждого модуля вы можете, конечно, знакомиться на сайте. То есть вам нужно зайти на сайт, для, сейчас говорю, для новичков зарегистрироваться, зайти на сайт, почитать полностью информацию, и вы увидите все лимиты. Так что пользуйтесь обязательно этой возможностью. Сразу говорю, данный маркетинг – это не маркетинг для тех, кто не уверен в себе, для тех, кого в жизни все устраивает, и он довольствуется тем, что имеет. Данный маркетинг, он предназначен для тех, кто готов здесь и сейчас менять свою жизнь, здесь и сейчас добиваться тех целей, которые, я не знаю, там в детстве мечтали, у кого есть долговые обязательства, кредиты или еще что-то, то есть это та возможность, которая пришла в руки, чтобы закрыть все эти финансовые, так скажем, в жизни дыры. Вот, я кратко сейчас вам рассказала о маркетинг 10.90, я прошу открыть чат, чтобы получить какие-то вопросы, если они вдруг возникли. Елена, откройте, пожалуйста, чат. Так, я так понимаю, вопросов нет. Чат разблокирован, вопросы... Я так, видимо, очень хорошо все рассказала, все объяснила, что... Вопрос... Так, спрашивает Н. У меня... Вот сейчас огромная просьба. Вы, когда заходите в вебинарную комнату, пожалуйста, прописывайте имя и фамилия, чтобы было понятно, кто с кем общается. Меня зовут Юлия Мирная. Вот N мне непонятно. Промо закончилось? Да, промо сейчас закончилось. А если, так, Лидия спрашивает, а если я ставлю стейкинг век, я зарабатываю веки или в райда? Мы зарабатываем в райда 50% годовых мы зарабатываем в райда. То есть мы храним век, то есть мы вкладываем один актив и зарабатываем второй актив. Смотрите, в любой момент вы можете, это называется ну, тело депозита, да, то есть вы вложили, допустим, тысячу век, вы эту тысячу век в любой момент можете снять со стейкинга без потерь. Мы единственное платим 1% за снятие того, что нам накапало, да? то есть за вот в райды нам проценты, вот эти 50% годовых капают. За снятие э, мы платим 1%. Когда мы снимаем тело, если вдруг нам понадобились веки или райды, мы не платим ничего. Откуда можно заводить век, спрашивает Анатолий. Хоть откуда. То есть, хоть откуда вы можете завести спокойно век. Так, важно. Очень приятно вас слушать, смотреть. Спасибо большое. Спасибо, мне очень тоже приятно. Я с большой радостью работаю. Так, ну что, есть еще вопрос? Так, Лиди спрашивает, веки мои потом вернутся, мое тело в веках останется или они тоже превратятся в рай? Ваши веки, они с вами и останутся, вы в любой момент сможете... Это тело в век, веках, да, тело депозита вывести в любой момент без потерь, не ни плате никакой комиссии, только если вы с сайта выводите, куда-то переводите, то там уже будете платить комиссию. Так, обязательно в первом модуле 5 человек, во втором 4 человека, в третьем 3, а в четвертом 2 человека. Ну да, такой маркетинг у нас. Первый модуль у нас в первой линии 5 человек, второй 4 человека. То есть, обратите внимание на уникальность нашего маркетинга. Чем больше, то есть, чем больше дает возможность заработать каждый следующий модуль, тем меньше туда нужно людей. Обратите внимание. Так. Юлия – лучший топ-лидер компании «Века». Благодарю вас. Очень приятно. Так, вы хотели рассказать, почему этот проект не пирамида? Да. А, ну, я думала, в маркетинге будет все понятно. Смотрите. Я вам расписала, что первая линия дает 10%, вторая линия – 90%. Давайте мы сейчас заострим на этом внимание, потому что это действительно такое очень частое возражение, которое многие встречают, что, о, это пирамида, я туда не пойду. Вот сейчас я объясню, почему это не пирамида. Вот это вы, и вы подключили 5 человек в первую линию. С каждого вы получили по 10%. Вторая линия по 5 человек, то есть 25 человек, вы получили по 90% с каждого. 10% Плюс 90% равно 100%. Вот посмотрите, все 100% расходятся между партнерами. Компания у себя ничего не удерживает. Она не замораживает ваши 10%, она не замораживает ваши 90%. Все вот эти проценты, они сразу попадают к вам на баланс. Моментально. И вы сразу же можете вывести в любой момент, на, любой, на холодный кошелек, в другой проект, на биржу CoinGalaxy. То есть в любой момент вы можете вывести свои проценты. То есть полностью 100% идет распределение финансов между партнерами. То есть что такое пирамида? Пирамида это когда средства уходят, так скажем, в резерв компании. Создается некий финансовый пузырь, и за счет вновь приходящих идут проценты выплат. Здесь а, происходит таким образом, что вы вложили 30 долларов сюда, да? Вот вы вложили 30 долларов. Вы подключили, вы заработали здесь свои 3 доллара. Вот этот человек подключил, вы заработали свои 27 долларов. Ой, 270 пишу. 27 долларов. Все, 27 плюс 3, вы вернули свои средства. То есть вы а, поймите, что ваши деньги всегда у вас на балансе. Компания нисколько не забирает. Так, давайте дальше. Хасанов Евгений Викторович, интересно, спасибо, Юлия. Благодарю вас, Хасанов Евгений Викторович. Поскольку на вывод райда стоит большая очередь на внутренней бирже, то получается, что вывести райда можно только на внешнюю биржу. Смотрите, да, если вам сейчас срочно нужны райда, вот ну, так бывает в жизни, что нужны райда, вы можете не ждать очереди на внутренней бирже не, и вывести их по курсу биржи и там продать. Uh, я просто хочу что сказать. Смотрите, <къем> во-первых, компании никогда не закрывает возможность вывода. Вы это тоже должны помнить, что никогда не закрывает возможность вывода. Если вы не готовы ждать, то вы выводите на биржу. Если вы готовы ждать, то вы просто встаете в очередь uh, внутренней биржи и ждете, когда это все пройдет. Uh, но что у нас есть классного в нашем проекте 1090 это внутренние переводы то чего многие партнеры очень хотели и мы это внедрили то есть руководство компании посидели подумали посчитали и услышали просьбы партнеров и поняли что есть партнеры которые хотят активно развиваться и не хотят ждать стоять в очереди на внутренней бирже они активно работают они заслужили иметь возможность продавать свои а, токены по курсу сайта и поэтому внедрили внутренние переводы а, они осуществляются моментально то есть это так делается вы допустим регистрируете человека и ваш партнер готов сейчас приобрести райда вы вписываете номер ID его вписываете его логин и переводите. Он вам переводит средства на тот адрес, который вы ему указываете. Вот так вот работают внутренние переводы. Те, кто, так скажем, зашли и не особо активны и не готовы там подключать и зарабатывать хорошие деньги сегодня, ну, они стоят в очереди. Кто вообще ничего не хочет, не ждать в очереди, не, так скажем, ну, идут на биржу, то есть у каждого, то есть понимаете, есть три выбора, да, либо активно работать и э, проводить сделки через внутренние переводы, э, пассивно работать с, с готовностью подождать, стать в очередь во внутреннюю биржу, не, не хотим ничего ждать, идем на внешнюю биржу, то есть компания дает всевозможные способы э, заработка и вывода, так как вас это устраивает вот есть ли еще вопросы 40 минут мы уже с вами разговариваем то есть вы должны прекрасно понимать что данный маркетинг он нацелен на активную работу то есть это не сидячая работа это не тот маркетинг где нужно ждать получится не получится здесь все зависит от вас здесь вот насколько человек нуждается в финансах, насколько он готов сегодня менять свою жизнь, развиваться и, не знаю, менять жизнь своих близких, своих детей, да, настолько он и работает. И вход, вот весь этот процесс в этот большой бизнес, а я не побоюсь этого слова, 175 тысяч процентов, это реально большой бизнес. Вложение туда 30 долларов, ну, это позволит себе абсолютно каждый. Я еще хотела с вами поделиться сегодня такой э, фишкой э, вот в плане мотивации, да, то есть это действительно, ну, это вот проект 1090, это для самозамотивированного человека, то есть это не для человека, которого там подпинывает там муж, жена, там дети, мамы, папы и так далее, то есть это для человека самозамотивированного, но бывает в жизни так, что мотивация Угасает, бывает такое, погода, там внешние какие-то обстоятельства. И я хочу вот просто поделиться, эм, недавно я посмотрела ролик Гондопаса, и, и он называется «Призови себя в армию». Вот посмотрите обязательно, вообще, то есть, когда вы чувствуете, что когда ваша мотивация падает, и падает вера в себя, падает уверенность в том, что у вас получится, что нужно сделать? Нужно максимально себя напитать мотивирующей информацией, пообщаться с людьми, у которых в жизни все получается, или у людей, у которых жизнь, она соответствует той картинке, к которой вы стремитесь. Залезть на YouTube и посмотреть кучу мотивационных роликов, посмотреть какие-то мотивационные фильмы, то есть сами себя, как в том старом фильме, тот самый Мюнхгаузен, берем за волосы и вытаскиваем из болота, вот, то есть все в наших руках, то есть вся наша жизнь и тот уровень жизни, который у нас сегодня есть, он зависит от того, насколько мы самозамотивированы, вот, и я очень рекомендую посмотреть обязательно вот ролик Гондопасас, как, как же он... Призови себя, при, призови себя в армию. Как-то вот так вот это звучит, но ну, загуглите, посмотрите. Это ну, реально круто. Вот. Спасибо, Юли за информацию. Ну что, друзья, тогда, если вопросов конкретных больше нет, я буду тогда завершать наш вебинар. Маркетинг поистине. Идеальный, уникальный, неповторимый, то есть на просторах интернета такого маркетинга нет. Здесь, с какой стороны, его не разбираясь, вот не найдет. Вы только будете открывать все больше и больше интересных моментов, которые будут вас все больше вдохновлять. Поэтому Обязательно, что я рекомендую, сядьте и сами самостоятельно распишите этот маркетинг, посчитайте каждую цифру, посчитайте, откуда берется 175 тысяч процентов. Как только вы это осознаете, поверьте, вы их уже заработали. Те, кто еще не осознал эти проценты, значит, это те люди, которые еще не заработали. Но как только вы это осознаете, вы начнете действовать, и ваша жизнь начнет меняться. Все, я всем желаю продуктивного вечера и цените каждую минуту своей жизни, и пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее. Всем пока.